Только потому что ты стал хорошим гитаристом и певцом Ты думаешь, что Хина тебя примет обратно в семью Конечно, я ведь круто играю А еще у меня есть родимое пятно в отличие от тебя А еще у тебя астигматизм Поэтому ты постоянно носишь очки и выглядишь как ботан. Хочу заметить, что Хина тоже носит очки. И это ему очень даже идет. Ему идет, но не тебе, Люк. Послушай, Люциус, я устал. Я только с гастролей. Но это не повод покидать меня. И Хина просто так ничего не сказав. Идем. Он, наверное, уже заждался тебя. Люциус, поторопись, Люк. Он опять изменил вид. Меняет свой образ так же быстро, как и носки. Это удивительно. Если бы ты сказал галстуки, я бы посмеялся над шуткой. У него галстук не менялся уже пять лет, чувак. Хина. что происходит? О, Люциус, Люк, рад вас видеть. Да так? Я нашел интересную книгу. Так. Ну, я осмотрелся, чтобы убедиться, что она никому не принадлежит, и... А если она лежала просто так без дела, значит, она потеряна, значит, чисто теоретически она никому более не принадлежит. Весь. ее хозяин больше никогда не вернется за ней. И не найдет ее. И... И я взял книгу. Погоди, это все? Ты серьезно? Ну, да. Даже если это все, что происходит у тебя в жизни... Ты не мог бы рассказать эту историю хотя бы немного интереснее. Интереснее? О чем ты, Люк? Да ты мог бы хотя бы добавить экшена. Все началось с великой кражи века. Но чтобы о ней рассказать, у нас, к сожалению, отсутствует бюджет и время. Поэтому мы сразу же переходим в самое сердце истории. Я ее не крал. Погоди, погоди, погоди. Это было самое гениальное воровство за всю историю. Ихина хотел уже засунуть ее в сумку или карман, но у него не у него было сумки или кармана. А затем туда можно впечатать какие-нибудь дорогие спецэффекты. Ну раз уж мы заговорили, то можно я? Э -э -э -э -э. По мне было бы круто сделать что-то фантазийное. А еще лучше удариться в научную фантастику. Я узнаю вас. Удивительно, не так ли? Меня зовут Люсус, и я являюсь твоим создателем. Ты являешься тем самым умным, которого сделали в лаборатории, которого запрограммировали, и... Не-не-не-не-не, посмотри на меня. Сюда, сюда. Вот, молодец. Не, не, не, не, не, вот сюда, молодец. Я умею, а нет, тебе еще надо эту книгу прочесть и нет, ты далеко не умнее, чем я. Ну, пока еще не умнее. Теперь я умею, эм... Ну, знаете, как по мне, вы слишком брутальные. А, ну тогда сразу снимай романтику. тебя. Это слишком сопливо и клишейно. Да подожди, подожди, подожди. Сейчас будет самая лучшая часть. Эм, я могу хотя бы взять книгу? Да, спасибо. О, теперь я, теперь я! Ну, а что еще делать, когда ты форевролон? Это было тупо. Вот именно тупо. А знаешь, чего нам не хватает, наш дорогой братец? Нам не хватает Документалки. Наша голубая планета. Бесконечные просторы. Мы пишем год 2018. Еще неизвестный вид поселился и обосновался на нашей планете. Инфлюенсор. Для целей коллаборации они находятся в одних жилых постройках и коммуницируют с помощью пока еще неизведанного нам способа цифровой природы. О! Основа, и самый старший своего вида инфлюенсер что-то обнаружил. Их сохранение жизни поддерживается всем, что сверкает и блестит. Инфлюенсер осторожно приближается к своей добыче, проверяя через обнюхивание и облизывание, не является ли объект молочным шоколадом с большим содержанием какао. Теперь инфлюенсер уверен и ищет себе подходящие объекты, для защиты окружения своей добычи. Но другие инфлюенсеры из его рода замечают блеск меди и жадность нарастает. Всей силы защищает инфлюенсер свое окружение и отправляет своих врагов в бегство. Побитые и разочарованные кобельки теперь должны искать тебе свою монетку погоди, мы недавно говорили о книге. Знаешь что, Люк, между прочим, моя идея намного лучше твоей. А, ребят, не все всегда может быть интересно, как в каком-нибудь экшн-фильме. И нельзя постоянно петь и так проживать свою жизнь, как в мюзикле. Ты не можешь найти свою любовь так же, как в каком-нибудь типичном романтичном фильме. И не всегда круто быть самым умным компьютером, как в фильмах про фантастику. Да, наша настоящая жизнь не наполнена такой уж наукой биологией, да и крутыми сражениями, как в документалках. Ну и не всегда, словно в детективах, ты сможешь испытать такой неожиданный поворот событий. Неважно, что нашел ты книгу, монетку, просто пошел в школу, ты можешь сделать свою жизнь интереснее, так же, как и мы, сняв это видео. Босс, слушай, нам было так весело, но обязательно вставлять свои философские мысли в конец видео. И почему мы вообще смотрим в стену? «Слушайте, я только приехал, может быть хотя бы пиццу закажем?» «Слушай, чувак, Люк, э, Люциус, Люк, лучше вы это видео не делаете!»